Как это происходит? Вы создаете лид-магнит, да? то есть страница воронка, страница захвата, как он называют, и на нее через разные каналы, через разные каналы, это соцсети, ВКонтакте, тут трафик напишем, да? трафик, это ваша целевая аудитория, сетевики напишем, да? MLM, они же везде, они сейчас везде, YouTube, Facebook, вконтакте форумы яндекс google то есть <coughs> этот трафик через все каналы почему э, важно почему вот спонсоры когда не спонсоры а наставники эксперты в млм говорят что вас нужно чтобы было много это вот это, знаете это только вот такой э, окраюшек айсберга что вас должно быть много а зачем а для того чтобы вы привлекали на себя внимание но если вы не собираете базу список знакомых только в онлайн, да, то есть базу вот этих заинтересованных лиц, то это все напрасно, вас быть много. Да, вас много, а что из этого? Любое действие должно вести к чему-то. То есть и поэтому через все каналы, то есть каждый канал создается для привлечения внимания и для удержания потенциальных партнеров и клиентов. Ваш лит-магнит, тут форма подписки такая, человек заполняет имя, там e-mail, и он попадает в ваш респондер, то есть у вас будет, у вас есть определенный автор писем, где подготовлена серия писем. Тут подготовлена серия писем. Серия писем, которые человек получает, и вы <coughs> выстраиваете еще большее доверия к себе. Вы показываете свою экспертность, даете ему полезность, даете знания. И вот воронка. Когда человек подписывается, вы даете ему 7-минутное решение. Вы решаете его боль. Например, за 1 доллар. За 1 доллар. И представьте, к вам вы запустили тысячу человек. Конверсия хорошая, например, 40% из тысячи человек к вам пришло базу подписчиков. Сколько это получается? 400, да? 400 человек. 400 человек. И из этих 400 человек, например, 20% купит за 1 доллар ваши знания. Может, вы вебинар проведете, может, PDF-отчет какой-то напишите. Это этому тоже в привлекательном маркетинге всему учатся. Как это сделать? Как это составить? Ну, зачем это? Для чего? Так вот, сейчас я вам расскажу одну главную мысль. Для чего это делать? <клёх> Либо партнерский маркетинг, особенно Кирилл Литихович, я думаю, многие его знают, обучают множественным источником дохода в сетевом маркетинге. И вот одна из тенденций это продвижение партнерских программ. Если даже у вас нету а, своих экспертностей, вы можете пользоваться чужой экспертностью и на этом а, зарабатывать и строить MLM-бизнес грамотно и круто. Так вот, за 1 доллар, либо, я не знаю, за 9 долларов вы можете предлагать либо свой продукт, либо партнерский. Но для чего? Смотрите, уловите эту мысль. Вы окупаете свой трафик, окупаете свой трафик полностью, ну не полностью, вы окупаете трафик, например, взять что-то среднее 5 долларов, 20%, человек из, 400, 20 из 400 это 80, 80 человек купит за 5 долларов, 80 и 5 это 400 долларов. 400 долларов. Все, окупился ваш трафик, потому что приблизительно общая статистика одного привлеченного кандидата в вашу базу – это 1 доллар. 400 долларов окупит ваш трафик. Но даже если меньше конверсии, когда вы просто учитесь, это я в идеале показал, да? ничего страшного. Что самое главное? Вы, вашего потенциального партнера либо клиента, переводите уже клиенту а вы как эксперты в сетевом бизнесе как э, эксперты в продажах я думаю вы понимаете что клиенту уже существующему намного проще продать чем холодному клиенту существующему уже клиенту намного проще что-то предложить и он уже более склонен к новым предложениям у вас что-то купить либо новый продукт то есть вы какой-то тренинг предлагаете партнерский тренинг, свой тренинг, либо возможность свой бизнес, либо купить свой продукт. Я думаю, вы меня понимаете. И тут идея не продать человеку, хотя я думаю, вам приятно, вы спите, и вам на счет поступает, вот вы проснулись, и вам на счет поступило 150 долларов. Представьте, да? Либо 400 долларов. Мне, например, приятно, когда я открываю телефон, свою почту, я вижу, что у меня там 150 долларов, да, то есть 70 долларов приходит в сутки. Мне это приятно, то есть это вот только на самом начальном этапе, то есть первый этап, это первый этап. Потом. Идет вот эта серия писем, да, то есть, где вы выстраиваете. Я думаю, вы можете провести аналогию с тем, как вы попали на этот вебинар, либо когда проходили мой 10-дневный э, лагерь, да, то есть, вы э, проследили вот этот уровень. Я сначала предложил по бешеной просто скидке э, форму привлекательного маркетинга за 27 долларов. Ну, я, конечно, загнул, да, то есть, не за день, ни за 10, а за 27. Но просто я решил... Рынок очень сильно проверить. К сожалению, у нас менталитет еще не очень приспособлен к покупкам в онлайн, но вот таким образом я воспитываю в людях ценить действие, то есть принимать решения здесь и сейчас. Почему? Я приложил за 27 долларов. 72% скидка, потому что весь этот курс я оценил минимум за 97 долларов. Потом я расскажу, почему. Потом идет 50-процентная 50 скидка, и я предлагаю этот продукт за 47 долларов. За 47 долларов. Человек опять смотрит, кто-то покупает, кто-то не покупает. И потом на 10 день я предлагаю человеку, так как ты молодец такой, закончил учебный лагерь, я тебе как выпускнику даю опять скидку в 60%, и теперь ты можешь его купить за 37 долларов. Кто-то его принимает в знак благодарности, то, что я все-таки пожертвовал своими деньгами, своими знаниями, навыками, потому что я вам покажу, кстати, что все-таки входит внутрь вот этого продукта и что ожидает еще, потому что этот продукт постоянно обновляется. То есть человек, который приобретает ресурс внутри, он получает самое главное, что я продаю, это формула привлекательного маркетинга книга на 180 листов плюс бонус-тренинг, и этот ресурс постоянно обновляться еще что-то но это позже 37 долларов и все то есть и человек даже может не купить за 37 долларов потом ему опять либо 47 долларов возможно я там <coughs> решил опять какую-то скидку сделать я предлагаю по 27 долларов но это зря разряда понимаете человек когда проходит цепочку какой-то процент покупает, какой-то нет. Вы зарабатываете на этом, вы обучаете, вы становитесь экспертом. И когда вы становитесь экспертом, человек получает ваши знания. И он, ну, ему нравится ваша подача, те знания, которые вы даете. Он хочет быть привержен именно к вам. И в подходящий момент, вот это самое главное, в подходящий момент, постоянно контактировать, давать ценность, постоянно давать ценность, как бесплатно, так и платно, и потом давать возможность. То есть предлагать а, зайти в бизнес, да, то есть и представьте, у вас, например, база в тысячу человек, пускай вы ее за месяц собрали, пускай за два месяца, но вы за месяц, и вы решили сделать предложение, он уже, ваши кандидаты в базе тысячу человек получили от вас полезности, очень много людей просмотрело, а, осознали, кто вы, и вы просто потом делаете бизнес-приглашение, свою компанию, но концентрируйтесь на себе, почему им нужно сотрудничать с вами, вот это самое главное, именно с вами, какое вы уникальное торговое предложение им предлагаете, помимо компании, потому что вы предлагаете все-таки сетевикам, и они уже наелись всего этого, что предлагают на рынке, им важно, чем вы уникальны, почему он должен прийти к вам, а еще, возможно, забрать команду и прийти к вам. Так вот, тысячу человек, возьмем процент, 5% это такой, минимально средний, можно сказать, статистически. 5%, 5 откликнутся на вашу возможность. То есть вы там говорите, что заполняйте форму, я с вами созвонюсь, и мы проведем скайп-консультацию и подумаем, полезно нам это или нет. И представьте, 5% это 50 человек. И вот эти 50 человек, целевая ваша аудитория, целевая аудитория, 50 человек, которые в сетевом маркетинге развиваются, кто-то с командой, кто-то, конечно, без. Кому-то вы, с кем пообщавшись, вы можете понять, что человек может зайти на бизнес-вход на 100, 200, 300, 500, 1000 долларов. Кто-то, конечно, на минимальный личный объем, там, не знаю, на 100 долларов, например, 150 долларов. Представьте, как изменится ваша жизнь, когда... Вы пускай в два месяца, не в месяц, хотя это так можно в месяц. Особенно тем, кто зарабатывает больше тысячи долларов, это можно за полмесяца. Но давайте те, кто не зарабатывает этих денег, а вот только начинают, за два месяца, за три. Пятьдесят человек. А общее, возьмем, да, общее. Кто-то на 500, кто-то на 100 кто-то там и так далее, да. Возьмем 200 долларов, да, потому что, ну, даже если, я не знаю, 100 долларов, 50 человек на 100 долларов – это 5 тысяч, да, объем. 5 тысяч баллов. То есть, вот как бы вы чувствовали, что вы подготавливаетесь, и вам через 2 месяца 5 тысяч баллов плюс к вашему объему в бизнес. Это, ну, минимально сделал 100 долларов. Это, ну, это не лидерский вход. Я думаю, вы понимаете, особенно если вы сетевиками общаетесь. 5 тысяч баллов. 5 тысяч баллов – ваш бизнес. Плюс. Плюс к тому, что вы имеете уже прибыль здесь. Плюс тут вы, например, 5 тысяч баллов делаете. Ну, стандарт по маркетинг-плану, отчисляя там 10%, да, то есть и вы там 500 долларов зарабатываете с этой квалификацией. Ну, грубо говоря, да. Вот как бы вы себя чувствовали? Если вот у вас каждые два месяца прирост на 5 тысяч баллов, как бы чувствовал ваш бизнес, если бы каждые два месяца у вас был бы прирост на 5000 баллов? При том, при всем, что это, что я не учитываю того, что это лидеры приходят со структурами. Понятно, что, например, из 50 человек, 5 человек придет со структурами. И у вас сразу же в первый месяц сделают 1000 баллов со структурой. И они будут вас повторять. Например, взять из 50 человек, опять же, 5 человек, человек и вы дадите вот эту же возможность, воронку, да? 5 человек. То есть вы сразу же можете через 2 месяца, например, через 2 месяца умножать на 5. Да? То есть перерост в 25 тысяч баллов через 2 месяца после того, как вы приросли на 5 тысяч баллов. Вот это самое главное, чтобы вы уловили. Это... Мы, мы же всегда ищем дублицирование, да, то есть в сетевом маркетинге. Дубликация это супер. Но век интернета это эм, неправданное такое слово, которому нельзя придерживаться. Потому что мы не учитываем самое главное в построении бизнеса, в успехе. Это вас, ваши качества, ваши стремления, качество ваших лидеров. Они не могут... Понимаете, если бы вот... вот все было так ажурно, как говорят об этой дубликации, то топ-чеков и долларовых миллионеров было бы намного больше. Почему же тогда э, наших топ-лидеров, которые там над нами, э, которые пришли лет 10 или 15 в этот бизнес, не могут повторить многие? Большинство, 90% никогда их не повторяют. А, а, о чем тогда говорить, что, вот, о, чем, о чем тогда говорить вообще, какой дубликации? И после этого спонсоры будут говорить, список знакомых, иди до соседки, я не знаю, нет. Вот я, например, за офлайн и онлайн, но я очень грамотно подхожу к этим мыслям. Я свою команду обучаю, особенно если продукт позволяет у вас, можно грамотно это использовать. Надо к этому всему относиться как к предпринимателю, а не как к фанатику, которые, которыми нас делают наши спонсоры. Ну, грубо говоря, не обижайтесь, если я задеваю чьи-то чувства. Нужно как предприниматель подходить к этому подходу. И вы все-таки бизнес предлагаете, правда? И нужно строить бизнес. И я думаю, вот это крутой бизнес. И просто, я думаю, стоит, например, полгода поучаться. Я думаю, меньше. Но это вот, опять же, говорю, это зависит от ваших навыков, от вашего восприятия. Но я всегда обучаю ребят людей, свою команду, людей, которые за мной наблюдают вас. Я, я вам говорю, принимайте такую тенденцию лидера. Кто такой лидер? Качество лидера, это если я не знаю, этому можно обучиться. Особенно наш 21 век. Сейчас всему можно обучиться. И вот это вот всего, это не значит, что нужно техническими моментами обладать. То есть вот даже, даже не думайте об этом. Вот я, например, у меня было время. Было время, я технарский много чего изучил. Но теперь я перехожу 50 на 50 на делегирование. Даже, даже то, что я могу сделать, я понимаю, что кому-то это лучше отдам, он качественнее быстрее это сделает, я сэкономлю время и заработаю больше. Давай ценность в мир. И не нужно тут обладать. Тем более в привлекательном маркетинге я расскажу, как вообще, не имея технических знаний, потом, потом вы можете там что-то изучать и делать что-то лучше, но на самом начальном этапе пару кликов мышки, и у вас воронка выстроена, ну, грубо говоря. То есть час, ну, день, ну, два, и воронка может быть выстроена.